привет привет с вами Лиля и за кадром Михаил <свят> твоя лапа нам нужна и сегодня мы будем показывать распаковку заказа из магазина Ikea я держу накладную чтобы посмотреть цены потому что наверняка вам будет интересно сколько что стоит примерно здесь заказ на 3000 рублей все в пакетах мы даже еще ничего не открывали и давайте начнем распаковку сейчас я возьму ножницы заказали мы все для хранения в гардеробе кое-что и для стеллажа как вы видите у нас появился такой классный стеллаж в кабинете все не показывай так и я вам сразу покажу что мы взяли самое интересное ну давайте начнем с гардеробных коробок вот такая коробка называется дрена. приятный цвет мне сразу цвет понравился я еще такая думаю Прям то, что нужно, постельные такие оттенки, чтобы ничего лишнего. И, кстати, эти коробки очень-очень дешевые, потому что в других магазинах они стоят намного дороже. Сейчас вам точную цену скажу. А мы брали уже в IKEA еще много лет назад аналогичные коробки. Они там шли в комплекте, да, по-моему, а может не в комплекте, мы просто их взяли так много. Так вот, эта коробка стоит бежевой сточкой за 4 коробки 1316 рублей. Посчитайте, разделите. Ну, где-то по 300 с небольшим. Смотрите, как она устроена. То есть все приходит такой прямоугольник. Здесь мы с вами встречаемся. Видите, есть молния внизу. Вот, кстати, просто коробка нам служит уже, наверное, около 10 лет. Те коробки, которые мы покупали. Смотрите, здесь ткань. И чтобы это было все крепко вот тут есть откидное дно и мы просто опускаем все это вот так устанавливается и получается очень удобная классная коробка для хранения вот реально она служит нам очень долго если вытаскивать откуда-то сверху то можно вот так вот подцепить у нас на тех коробках они такие фиолетовые смачные там есть вот тут вот такой тканевый ремешок очень я довольна и размер удачный я специально подбирала размер под наши полки и как раз на полке устанавливаются 4 коробки и мне вот именно нужно 4 коробочки на ту полку ой как я рада я люблю порядок и чтобы знать где что лежит далее ну ладно сразу покажу кстати я забыла что я это выписала я выписала Гордину, такую тюль, ли, лил, лил, прям как меня зовут практически. И я просто посмотрела на ценники в магазинах. И, ну, во-первых, зачастую высота везде 2,80. А у нас такие высокие потолки, а там же нужно еще и подгиб какой-то все такое. И я уже брала в Ике штору со снежинками боже я так довольна ей слушайте какая классная крупная сетка посмотрите какое она и вообще не хлюпенькая я читала отзывы у нас есть чат саратовский и занимаются люди то есть привозят в Саратов заказы мне это очень нравится я стою в чате я там все время читаю все что пишут здесь две шторы я видела на нее кучу отзывов и подумала нам надо 300 на на 280, ребят. Еще раз минутку. Их две штуки. Каждая шириной 280 на 300. То есть это очень классный штор. Давайте вам одну покажу. Вот она. То есть если мы вешаем вот так вот, тут уже отстрочено для трубы все, вот такую делаем сборку, получается очень даже красиво. Слушайте, даже в спальню, мне кажется, нужно будет брать вот такие шторы. Это получается очень дешево. Цена шторы, сейчас будет у вас обморок, да, мне кажется, лиль 329 рублей за две шторы. Я таких цен нигде не встречала, поэтому очень рекомендую взглянуть и взять такую штору. Почему мне Ikea не платят до сих пор за рекламу? Фата? Миша меня замуж сейчас только позвал. Говорит, фота, есть, пошли замуж, да, Миша Так, Та все, повесим новую штору, а то у нас. Уже лето идет полным ходом, а у нас там висят снежинки. Так, следующее. А почему только две? Я что их две заказала? Или я что-то не понимаю? А, поняла. Смотрите, как здесь устроено. Это вот такие вот классные штуки для журналов, то есть для хранения вот такой всякой бумажной макулатуру. И здесь они вот как сделаны. Я еще помню, что я их 4 заказывала. А сколько они стоят там? -то они тоже прям копейки а, так 108 рублей за 2 ой за 4 2 получается 54 рубля то есть 1 25 и еще и 27 рублей так аккуратненько я отрываю и все и мы вот так вот сворачиваем тут все собираем и получается у нас вот такая классная подставка и с улыбочкой то есть все поставлю на полочке мне нравится что все не яркое все в одном в одной тональности это кстати тоже языки еще старенькие они очень долго хорошо служат так это еще не все ой самое тяжелое и очень классное смотрите это такие буквы подставки держатели для для книг потому что на стеллаже нет такой возможности поставить книги на что-то опереться вот я тут опору сделала а можно смотрите как сделать так вы ставите одну берете другую не буду распаковывать да. вот так поставили они очень такие жесткие классные и ставите книги так, поставили и книги держат Смотрите, как это удобно. То есть вы можете под любым углом или вот так вот два поставить между ними книги или на расстоянии и книги будут все держаться. То есть если вот нет возможности каких-то опорок, классные очень штуки, очень классные. Я сейчас скажу, сколько они тоже стоят. Так, так, так. Ограничитель для книг называется. Две штуки 438 рублей. То есть где-то 200. 70 грубо говоря без рубля это нормальная цена так что еще я делаю? это такие классные штуки для стульев всяких табуреток чтобы они не гремели не царапали полы такие накладочки, они уже идут и тут на клею тут правда оказалось что они такие малюсенькие но все равно чтобы стулья не гремели по ламинату 4 больших и очень очень много таких мало как соты все прилеплю и будет классно то есть так отклеиваем вот это клейкая штука и прям клей сильный клеем к ножкам и мягенькая такая штучка не будет ничего царапать я очень довольна так а здесь это просто сюрприз смотрите гигантские коробки в одной упаковке две коробки я их не буду распаковывать потому что вот они уже стоят вот они вот такие будут один в один, прямо если вы видите. Вот я поставлю, да, и понятно становится, ой, платье снег что это будут бока, там же крышка, мы все это собираем и получается такая крутая коробка. Я в этих коробках очень люблю все хранить, то есть здесь классный формат для бумаг, для журналов, они очень крепкие, то есть они прям устойчивые и выдерживают большой вес. Еще мне понравилось, что здесь есть ручки, такие вот прорези для рук я беру коробку и могу ее наверх поставить куда-то запихнуть на полку у меня кстати здесь в одной коробке все акварельное показать вам то есть здесь мое все рисовальное мои красочки кисточки всякие там все такое и вот рисунок недавно рисовала очень удобно то есть прям надо раскрасить вы не знали что я рисую я рисую <смех> немножко так что вот мы вам рекомендуем посмотреть что интересного все по-моему да я показала вот такой обзор надеюсь вам было полезно потом можно будет ой как все повесим еще фоточки сделать выложить в сторис смотрите я привязала <смех> помогите выложим все похвалимся если полезно пишите ставьте лайк подписывайтесь на канал рекомендуйте нас своим друзьям Миша что-то хочет добавить. А расскажи, как сертификат на IKEA можно сейчас выбрать? Да, а сейчас мы еще участвуем в розыгрыше сертификата на, в магазин Икея. У нас с нашим работодателем, мы работаем в компании Арифлейм, у нас идет классная коллаборация Подка... Подходи ближе. То есть при заказе на 500 рублей всего со страниц номер 6-23 на 500 рублей нужно ввести специальный промокод и вы становитесь участником розыгрыша будет 300 карт по 1000 рублей 10 карт по 10 тысяч и одна наша <свы> мы уже забили на 70 тысяч рублей а продукция вся такая гигиена все вкусненькое гели для душа мыло лосьоны шикарный скраб джем мой любимый тальки для тела шампуни то есть все такое для лица масочки скрабики кстати если у вас нет своего личного кабинета в reflame то есть вы не заказывали еще продукцию напишите нам и мы вам оформим личный кабинет и научим как пользоваться и вообще будем помогать в этом направлении ну, теперь все всего вам доброго пока пока до новых встреч